Приставы арестовали карту или счет, и вы остались без своих денег. Что делать в этой ситуации? Давайте подробно разберемся в этом видео. Всем привет! Вы на канале компании Должник Прав, и с вами он, Гулян Александр. Для начала давайте разберемся, какие бывают ситуации с арестами, а позже уже перейдем к практическим советам, что делать в том или ином случае. Поэтому обязательно смотрите это видео до конца. Зачастую люди путают арест счета с арестом зарплаты. Потому что когда дело доходит до судебных приставов... Я судебный пристав! Вы не платите за квартиру с 92%. Года. Да ладно! Но... То первое, что они проверяют, это наличие официального дохода, наличие имущества и наличие открытых счетов в банках. Так вот, если вы получаете 50% от вашего дохода, то значит судебные приставы наложили арест именно на ваш доход. Это может быть зарплата, либо пенсия. И деньги списываются не с карточки, а деньги списываются еще в бухгалтерии. И вы сразу получаете на карточку только 50% от своей зарплаты. Вторая ситуация, это когда арестованы именно счета. И здесь вы можете терять абсолютно весь свой доход. Почему так происходит? Потому что когда пристав накладывает арест на ваш счет, то на нем просто становится минус минус та сумма, сколько у вас долг. Например, у вас долг 200 тысяч рублей, значит, у вас на карточке будет минус 200. И, соответственно, какие бы деньги туда ни поступали, они будут просто списываться в счет этого долга. До тех пор, пока баланс на карточке не станет нулевой или положительный. Друзья, прямо сейчас напишите в комментариях, сталкивались ли вы уже с судебными приставами и как они пытались взыскать с вас деньги. Итак, идем дальше. Теперь давайте разберемся, в каком случае арест со счета можно снять, а в каком случае уже поздно. No. Рассказывай. Если на карточку вы получаете свой официальный доход, либо какие-то пособия, возможно, пособия на ребенка, то в этом случае арест с карточки можно снять, даже если сейчас он есть. Потому что по закону у вас не имеют права высчитывать больше 50% от вашего официального дохода. А если речь идет про пособие на ребенка, то эти деньги приставы вообще не имеют права трогать. Потому что это не ваши деньги, а это деньги ребенка. Деньги, да? Сколько надо? Ну, тысячу но вы оказались в такой ситуации, что вы полностью теряете весь свой доход. Поэтому в таком случае вам необходимо написать заявление судебным приставом о том, что вы получаете на этот счет свой официальный доход и остаетесь без средств для существования, так как этот счет заблокирован. И по этому заявлению судебные приставы обязаны разблокировать данный счет. Только очень важно это все сделать именно в письменном виде. Либо отнести написанное заявление судебным приставам лично, либо отправить его заказным письмом по почте России. Но я рекомендую, если есть документы, возможность все-таки сходить лично к судебным приставам и отнести данное заявление для того чтобы вы детально могли разобраться в своей ситуации что делать если вам нечем оплачивать кредит как написать заявление судебным приставам как написать те или иные заявления вашим кредиторам, для этого у нас есть специальный курс в котором мы очень подробно разобрали всю эту информацию и предложили все необходимые шаблоны документов с более подробной информацией о курсе вы можете ознакомиться перейдя по ссылке в описании давайте разбираться дальше если помимо зарплатного счета судебные приставы также листовали и другие ваши счета, например, это просто какие-то счета к дебетовым картам, либо это ваши вклады, то, к сожалению, арест таких счетов уже снять не получится. И, как правило, если на них были деньги, то они сразу все уйдут в счет погашения долгов, и вернуть их уже не получится. Поэтому, если дело до судебных приставов по вашим долгам еще не дошло, и вы понимаете, что рано или поздно банк подаст в суд, то заранее позаботьтесь о том, чтобы закрыть все вклады, все счета, снять с них со всех деньги, потому что как только банк подаст суд и дело дойдет до судебных приставов, эти деньги вы потеряете. Друзья, я думаю, что многих интересует вопрос, как выбраться из долгов и больше никогда не оказываться в этой ситуации. А еще поднять уровень своего финансового благополучия. Специально для этого мы подготовили целый плейлист с этими темами. Переходите, смотрите. А вот здесь YouTube порекомендует что-то на ваш вкус. Не забывайте писать свои вопросы в комментариях. Ну а с вами был Онгурян Александр и компания Должник прав. Увидимся на YouTube.